Добрый день, меня зовут Наталья Будкова, я отвечаю за сервис клиентов в Ащадбанке. 22 сентября на конференции СЭМ-4 я раскрою тему, как работать с обращениями клиентов в интернете. Если вам это интересно, приходите.